Прекрасное упражнение для разминки. Еще четыре раза. Держите голову прямо. Еще три раза. Отлично. Давайте сделаем еще 8 повторных движений, приседая глубже. Чувствуете, что мышцы напрягаются сильнее? Еще четыре раза. Хорошо. Еще два раза. Отлично. Теперь делаем глубокий вдох, поднимая руки вверх, опускаем руки и кладем ладони на бедра. Из этого положения выгибаем спину вверх, образуя полуарку. Стоим на полусогнутых коленях, а затем выгибаем спину вверх. Почувствуйте, как расслабляются мышцы спины. Затем снова выгибаем спину вверх, образуя полуарку и выгибаем поясницу вниз. Медленно разгибаемся одна часть тела за другой, как бы раскрываясь волной и распрямляемся Сейчас я покажу вам наше первое упражнение из этого комплекса Правая нога стоит прямо, левая нога немного согнута в колени и выступает вперед, опираясь на пальцы Мы будем приседать, как будто садясь на стул и вставать обратно Итак, давайте 8 раз подряд Это прекрасное упражнение для того, чтобы сделать ваши ягодицы упругими Разве мы не этого хотим? Четыре раза Переносите вес на пятку. Давайте еще восемь раз. Обратите внимание на то, что вес тела приходится на правую ногу. Левая нога просто помогает держать равновесие. Еще четыре раза. У вас отлично получается. Еще пара движений. Давайте усложним задачу и будем делать три дополнительных мини-приседания. Напрягаются все нужные мышцы. Бедра выходят немного вперед. Ягодицы работают. Отлично. Вы чувствуете, как ваши ягодицы становятся более упругими? Мысленно представьте себе результат. И снова почти все. Ну и последние пару движений. Последнее приседание. Хорошо, стряхиваем напряжение с ног, вот это да Мне было нелегко, отлично, теперь давайте поменяем ноги Опираемся на левую ногу, правую выставляем немного вперед Вся опора на левую ногу, начинаем приседание 8 раз без остановки, поехали Не забывайте переносить вес на опорную ногу Нога, стоящая впереди, служит лишь для сохранения равновесия Вся опора на левую пятку Ну что, еще восемь раз? Поехали когда вы поднимаетесь, постарайтесь сжимать все мышцы. Проникните сознанием в свои мышцы, работайте вместе с ними. У вас отлично получается. Последние два приседания. А теперь давайте задерживаться на согнутых коленях, чтобы выполнить три мини-приседания. Следите за тем, чтобы колено было на одной линии со ступней. Плечи держите прямо. У вас it, все получится. Осталось только четыре приседания. Выдыхайте при подъеме. Если вы устали, можете сделать перерыв. Потом Last вернуться two. к этим упражнениям. Итак, последнее приседание. Не забывайте подтягивать живот. Можете стряхнуть напряжение с ног. Теперь давайте перейдем к растяжке бедер. Поставьте левую ногу прямо, вся опора на нее. Правую ногу за спину, плечи прямо, руки на поясе. Делаем вместе со мной. Правую ногу поднимаем и отводим назад. Не забывайте, что вес приходится на левую ногу. Вы готовы? Тогда выполняем 8 раз. Поехали. Не забывайте работать мышцами. Если вам сложно сохранить равновесие, то вы можете держаться за стул или опираться стену. Еще два раза. Добавим три мини-движения ногой, повторяем упражнение четыре раза подряд. Если вы хотите усложнить себе задачу, то вы можете прицепить на лодыжку небольшой груз. Еще разочек. У вас отлично получается. Еще раз. Стряхиваем напряжение. Теперь давайте поменяем ноги. На этот раз упор идет на правую ногу, левую заносим назад, руки на поясе, живот подтянут. Делаем 8 раз подряд. Подключаем к работе ягодичные мышцы. Почувствуйте, как они подтягиваются. Еще четыре раза. Вы молодцы. Ну что, готовы к трем дополнительным или движением? Тогда вперед, осталось всего четыре движения. Подтягиваем, сжимаем ягодичные мышцы. Почувствуйте напряжение. Еще пару раз. Еще разок. Ставим ступни вместе, выгибаем спину, немного наклоняясь вперед и медленно распрямляемся. Давайте продолжим работу над упругостью ягодиц. Ложитесь на пол, но обязательно держите голову прямо. Сначала опускайтесь на колени, затем опирайтесь на руки, а потом можно опустить голову. Подтяните живот и опуститесь на согнутые руки. Мы будем поднимать ногу назад, так что задерите правую ногу вверх, не разгибая колено. Обопритесь о а левую ногу, зафиксируйте руки, подтяните живот. Мы с вами будем поднимать и опускать правую ногу 8 раз подряд. Итак, начали. Поднимаем ногу вверх, выталкивая ее к потолку. Работаем ягодичными мышцами. Шея остается в нейтральном положении. Давайте еще восемь раз. Начали. Можете поглядывать на меня, поворачивая голову, но затем сразу же возвращайте шею в исходное положение. Еще 4 раза. Осталось всего два подъема. Теперь можете вытянуть спину, опираясь ягодицами о пятки. Отлично, давайте поменяем стороны На этот раз будем поднимать левую ногу, опираясь на правую Левая нога поднимается вверх 8 подъемов подряд, начали Сжимаем ягодицы во время этого упражнения Главное, не останавливайтесь Еще четыре раза А можете 8, тогда вперед У вас прекрасно получается. Тяните пятку к потолку. Еще четыре раза. Осталось всего два раза. Молодцы. Теперь можете расслабить спину. Теперь сделаем то же упражнение с тремя мини-движениями, как мы делали с другой ноги. Опираемся на согнутые в локтях руки. Поднимаем правую ногу вверх, ненадолго задерживаемся в этом положении и делаем три мини-движения вверх-вниз. и Проделаем это упражнение 8 раз подряд. Не забывайте подтягивать живот. Тяните ногу, не ленитесь. Представьте себе, как вы будете смотреться в этих шортах. Еще четыре раза. Вытягиваем ногу вверх. И снова. Осталось всего два раза, вы сможете. Последний раз. В исходное положение и расслабьтесь. Отличная работа. Теперь давайте снова поработаем левой ногой Опоры на правую ногу, мышцы живота подтянуты Делаем маленькие подъемы, отсчитывая трех Три, два, один, отлично Отлично, вытягиваем ногу вверх Уже почти закончили Сжимаем мышцы Чувствуем приятное напряжение Еще три раза, держитесь еще раз. И последний раз. Расслабляем спину, вытягиваемся сзади. Теперь давайте сделаем следующее упражнение. Для этого я хочу, чтобы вы поставили ноги перед собой, обе ноги согнуты в коленях. Осторожно опускаем верхнюю часть тела на пол, ладони лежат на бедрах. Из этого положения мы будем тянуть бедра вверх. Ладем руки вдоль тела, ладонями вниз. Вам нужно приподнять ягодицы от пола и затем опустить их обратно. Мы воздействуем на ягодицы со всех возможных сторон. Зато подобный подход позволит вам довольно быстро увидеть результаты. Итак, еще четыре подъема. Еще восемь подъемов. Вперед! Ваши бедра и ягодицы уже должны гореть к этому моменту. Вы чувствуете? Осталось четыре подъема. Соберитесь силами, у вас все получится. Теперь сделаем 8 движений бедрами вверх-вниз, не опускаясь на пол. Поехали. Поднимайте бедра. Теперь закиньте ноги, согнутые в коленях, так, чтобы они прижимались к груди, немного расслабляя поясницу. Еще три движения вверх-вниз, а затем опускаемся. Итак, восемь раз. Начали. Вверх. И вниз. Переносите вес на пятки. Не забывайте о дыхании. Осталось четыре подъема. Осталось всего 2 подъема. И последний подъем. Отлично. Вы здорово, мы работали. Потяните колени к груди и расслабьтесь. Великолепно Теперь осторожно поднимитесь Вы здорово потрудились Для выполнения этого комплекса упражнений вам понадобятся гантели Знаете, как лучше всего определить, подход ли вам их вес В выполнять упражнение И если после третьего упражнения вы почувствуете усталость То вес гантели для вас как раз подходящий Сегодня я буду использовать гантели весом 5 ход. На мой взгляд, это оптимальный вес для начинающих Для начала поставим ноги на ширину плеч Потянем живот, расправим плечи Поднимаем руки Опуская, сгибаем их в локтях, сжав пальцы в кулак there. и опускаем вниз. Отлично. Снова right вверх, range. сгибаем в локтях и опускаем вниз. Прекрасное go. упражнение для разминки. Поехали. Еще right два on раза. On Правая рука начинает. Switch Отлично. Switch Последний Let's раз. Go. Теперь переключаемся на левую руку. Левая рука начинает. Вперед. Сгибаем руки в локтях и опускаем. Напрягаем мышцы рук еще пару раз. Еще разок. Отлично. Теперь вытяните руки перед собой, сцепите пальцы, почувствуйте, как растягивается верхняя часть спины. Сцепите руки за спиной и выверните плечи назад. Почувствуйте, как расслабляется верхняя часть спины и область шеи. Хорошо. Теперь давайте возьмем гантели. Голову держите прямо, согните колено, поднимите гантели и распрямитесь. Поставьте ноги на ширину плеч, согните руки в локтях, образуя прямой угол. Сейчас я покажу вам наше первое упражнение с гантелями. Поднимайте согнутые руки в стороны, считайте до двух и на счет два медленно опускайте руки в исходное положение. Это упражнение развивает мышцы плеч. Повторим этот элемент четыре раза подряд. Колени расслаблены, живот потянут. Начинаем! Поднимаем и опускаем. Really Это прекрасное упражнение для придания плечам наилучшей формы. Еще два раза. Elbows Локти поднимаются на уровень плеч. Но ну что, вы готовы singles? сделать еще восемь повторов? Поехали. Локти ведут руки за собой. Работаем shoulders. плечами. Мысленно представьте себе свои Visualize безупречные it. точенные плечи. Еще восемь повторов. Вперед. Выдыхайте при подъеме рук. Не напрягайте колени. У вас отлично получается. Еще четыре раза. Последние два раза. Отлично, давайте right, перейдем к работе Actually, с бицепсами. Выверните гантели your ладонями your вперед. Up, two, Прижмите локти к бокам down, two, и поднимайте гантели, сгибая руки в локтях. Четыре раза подряд, поехали. Бицепсы расположены как раз в передней части really предплечья. Сжимаем руки при подъеме. Работайте над этими мышцами, они того стоят. Не надо слишком so сильно сжимать гантели в ладонях. Отлично, вы готовы Eight. выполнить упражнение 8 раз подряд? Вперед! Представьте, что у вас в руках зажат орех, и вы пытаетесь его расколоть, сгибая руки в локтях. Четыре раза. Последние два. Отлично. Теперь прижмите гантели к бедрам. Поработаем еще немного над основной частью бицепса. Сгибаем руки в локтях, поднимаем гантели вверх перед собой. Четыре раза без остановки. Поехали. Отлично, опускаем руки вниз, пальцы как бы ведут руки за собой Крепко сжимайте руки, вот так, почувствуйте мышцы Еще разок Отлично, теперь давайте сделаем упражнение 8 раз подряд У вас получится вперед Ощутите свою силу Еще четыре раза и все Ну же, бицепсы Последние два раза Молодцы. Расслабляем руки и переходим к упражнению на трицепсы. Немного согните колени и наклоните голову вперед, спину держите прямо. Из этого положения согните руки в локтях, задержитесь в этом положении. Сейчас я покажу вам, что мы будем делать дальше. На счет 2 выпрямляйте руки назад и затем обратно сгибайте руки в локтях. Ну что, начали? Подумайте о задней части предплечья, когда сгибаете руки в локтях. Чувствуйте, как напрягаются определенные мышцы. Еще пару раз. Чувствуйте напряжение. Последний раз. Теперь, если вы готовы, давайте сделаем упражнение 8 раз подряд. Подтягиваем мышцы. Сгибаем руки в локтях. Еще четыре раза. Не забывайте подтягивать живот. Еще восемь раз. У вас получится, я уверена. Вперед! Шея остается нейтральная, не напрягается. Еще четыре раза. Вот уже почти все. А сейчас приготовьтесь. Я хочу, чтобы вы выпрямили руки за спиной и задержались в таком положении, считая от восьми до нуля. Поехали. Четыре, три, два, один. Вот это да, выпрямляемся. Из этого положения сгибаем ногу в колени и кладем гантели на пол. Давайте сделаем другое упражнение на трицепсы. Сгибаем правую руку в локти и заносим ее за голову при помощи левой руки. Не давите сильно. Теперь меняем сторону, заносим левую руку назад. Почувствуйте, как расслабляются трицепсы. Давайте сделаем несколько отжиманий для развития области груди. Ложимся на пол, но аккуратно. Не опуская головы, становимся на колени. Отложим пока гантели в сторону. Опускаемся на ладони, подтягиваем живот. Насчет счет 2 мы будем с вами опускаться и также на счет 2 подниматься в исходное положение. Шея не напрягается, пупок подтянут. Готовы? Давайте сделаем 4 отжимания подряд. Спину держите прямо. Еще пару отжиманий. И последнее. Теперь можете вытянуться назад. Отлично. Отжимания отлично работают на развитии мышц грудной клетки. Поднимаемся в исходное положение. На этот раз давайте сделаем 8 отжиманий подряд в более быстром темпе. Подтягиваем живот. Вы готовы? Поехали. Если хотите усилить нагрузку, вы примите ноги. Еще 4 раза. Дышите ровно. И последний раз. Вытягиваемся назад, расслабляемся. Вот это да, отлично. Поднимитесь в исходное положение Давайте выполним упражнение на верхнюю часть спины и плеч Медленно и аккуратно опуститесь на согнутых в локтях руках на пол Из этой позиции вытяните согнутых в локтях руки перед собой Образуй локтями прямой угол Я покажу вам, как это делается Медленно поднимайте руки вверх и медленно опускайте их вниз Локти под прямым углом Выполните четыре раза подряд Это упражнение воздействует на верхнюю часть спины Отличное движение для коррекции осанки еще раз. Вы готовы 8 раз подряд? Тогда поехали. Шея остается нейтральной. Еще 4 раза. Это упражнение идеально для формирования правильной прямой осанки. У вас здорово получается. Давайте сделаем еще 8 раз. Еще четыре. Держитесь. Еще два. И последний раз. Аккуратно выпрямите руки, поднимитесь вверх, не спешите. Медленно присаживайтесь на пятки, потяните спину, сбросьте напряжение. Вернитесь в исходное положение, возьмите в руки гантели. Это упражнение развивает запястье. Для начала возьмите гантель в левую руку так, чтобы она оказалась на уровне левого плеча. Локоть не напрягается. Другую гантель возьмите в правую ладонь и вытяните руку так, чтобы гантель образовалась полом, угол 45 градусов. Подяните живот и считая до двух. Не торопясь, заносите правую руку за спину И согните в локти Четыре раза подряд Это упражнение помогает придать спине нужную треугольную форму Делая вашу талию тоньше Еще разок, у вас отлично получается Будем выполнять восемь раз подряд Тогда вперед Подтягивайте мышцы живота Отлично, еще пару раз Работаем в области спины Хорошо, молодцы. Теперь можем расслабиться и пересесть на пятки. Опустите голову вниз, вытяните спину. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. На этот раз опираемся на правую руку с гантелей. Локоть расслаблен, ладонь на уровне плеча, левую руку выставляем вперед, держим гантель под углом 45 градусов, подтягиваем живот. На счет два заносим руку назад и на счет два обратно. С левой руки, поехали. Сгибаем локоть, подтягиваем живот, хорошо. И еще два раза. Готовы 8 раз подряд? Тогда вперед. Осталось всего четыре. У вас все получится. Соберитесь силами. Отлично. Заносим руку за спину. Последний раз. Прекрасно. Теперь можете вытянуться и расслабить спину. Молодцы. Положите руки ладонями вниз перед собой. Медленно поднимитесь вверх, как бы разгибая тело волной. Развернитесь, вытяните правую руку перед собой и ощутите, как растягиваются мышцы плеч. Теперь поменяйте руки, чувствуйте облегчение. А теперь занесите руки за спину и выдните плечи назад и откройте грудную клетку. Сделайте глубокий вдох, поднимите руки за голову. Согните правую руку в локте, чтобы растянуть трицепсы. Теперь поменяйте руки. На глубоком выдохе опустите руки вниз.